А сейчас я покажу, как пополнить основной кошелек Финика. Необходимо купить CFR. Один CFR равен одному доллару. Нажимаем купить CFR и введем необходимое CFR. К примеру, 1000 тысяча, тысяча долларов. Мы будем пополнять биткоином и заполняем чекбоксы. Согласен отправить сумму одним платежом. Согласен отправить сумму в течение 5 минут. Согласен на комиссию 3,5%. И я понимаю, что по истечению 30 минут курс может измениться. Перейти к оплате. Для оплаты отправьте биткоин на адрес. Дается нам адрес и сумма необходима 1035 долларов. Мы копируем вот эту сумму. И переходим на кошелек AdvoCash. Очень удобная платежная система, с которой я покажу, как пополнить кошелек. И вообще рекомендую иметь у себя, потому что очень удобно, интуитивно, понятно, с низкими комиссиями по криптовалюте Биткоин. Мы переходим здесь в покупку криптовалют. С кошелька выбираем. Предварительно нам нужно будет пополнить счет. И вставляем в сумму к зачислению. Это уже будет с комиссией 0.3.0.4. Это маленькая комиссия. Вот сюда вставляем. С комиссией будет вот немножко больше. 0.0.17.255. Здесь мы копируем биткоин адрес таким вот образом. Вставляем биткоин адрес. И вот у нас сумма получается уже автоматически, сколько нам необходимо. Я рекомендую это проделать предварительно. И уже зная сумму, пополнить с учетом волатильности немножко больше. Например, 1100-1080. И тогда уже брать эту заявочку. Все у нас здесь готово. Нажимаем продолжить. Ну, здесь недостаточно денег. Выходит, поскольку у меня недостаточно средств на кошельке. Вот так просто и удобно, интуитивно понятно, мы можем пополнить основной кошелек финика в личном кабинете через AdvoCash биткоином. Инструкции по регистрации, верификации, применению платежной системы AdvoCash будет в описании под видео, а также в моем курсе. По вопросам добавляйтесь ко мне в Skype, Telegram, Viber, WhatsApp. Пишите, звоните. Моим партнерам я помогаю все сделать под ключ в режиме демонстрации экрана скайпа. Мои контактные данные, ссылка для регистрации. Подробные видеоинструкции будут в описании под видео. Если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на мой видеоканал. С вами был Ростислав Франскевич. Всем добра и процветания и до встречи в мессенджерах. Пока-пока!